Chrystus Vaskrys! Drogie bracie i siostry, przywiedztwuję was w czetwierg, w niedzieli Paschy i przygłaszają, żebyśmy porozmyślali nad Bożym Słowem. Dzisiaj w pierwszym czytie Niedzianie Światych Apostłów czytałem takie słowa. Paweł i bywszy przy nim przybyli w Antiochiu Pizidyjsku i wajdziła w synagogę w dzień sobotny sieli. Pozle cztynia zakona i proroków, naczelniki synagogi posłali skazać im murzy, bracia, jeśli u was jest słowo nastawienia k narodu, gawaricie. Paweł wstał i daw znak rukoju, skazał. To skazało się czas, później z Znaczyła chciałbym zwrócić uwagę na to, że naczelniki naczelnik synagogi posłali skazać murzy, bracia, если у вас есть слово, слово «наставление», это слово «наставление» в разных переводах Библии переводится тоже как слово «ободрение», слово поддержки, слово даже корень в оригинале это слово начинается как, как «Дух святой» — «параклет». Значит, слово «духа святого» можно сказать. Если у вас есть слово «параклет» — значит адвокат, защитник, если у вас есть такое слово, вот именно Духа Святого, слово, которое будет таким ободрением, поддержкой для человека, утешением тоже, защитой для того человека. Если у вас есть такое слово, тут слово наставление к народу, говорите. Очень интересная формулировка. Хочу обратить на это внимание. Если у вас есть слово, вот такое слово, хорошее, доброе слово, слово, которое может поддержать человека, говорите если у вас есть такое слово и думаю что стоит нам такой можно сказать такая мелочь в этом чтении не самое главное конечно фраза с в этом чтении но я бы хотел на это обратить внимание что это тоже и нам говорит, если у вас есть слово слово которое будет наставлением поддержкой ободрением словом хорошим добрым словом, которое будет от Духа Святого. Если у вас есть такое слово, говорите. И можем дальше продолжить эту мысль. Но ну, если у вас такого слова нету, то лучше не говорите. Лучше не говорить, что попало. Не говорите слов, которые могут загрузить человека, которые могут человека втоптать в землю, которые могут человека оскорбить, которые будут каким-то сплетней, осуждением или что, ну, нехорошее слово. Когда говорим, стоит послушать вот то, что я говорю, это слово от Духа Святого, это слово наставления, это слово ободрения, это слово поддержки, или это слово вообще говорю, что попало, И потом сами еще с угрызения совести чувствую, зачем я это говорил. Если у вас есть слово, вот такое слово, хорошее, доброе слово. И если у вас есть слово, говорите. И если у вас такого слова нет, то не говорите. И думаю, что когда слышим это, уже думают, э, может это стоит, это размышление отправить кому-то там, потому что он болтает все время и говорит, что попало. Пусть он послушает. И часто мы думаем о других. Нет, нет, если вы получили это размышление от кого-то, от другого, не думаете, что он именно с таким намерением вам отправил. Нет. Но... Ja mówię, że często w takich momentach, jak słyszymy, w tym momencie, to słyszymy, my razu tym myślimy o tym człowieku. Nie, o siebie подумamy. O siebie każdy mówi. Ja, moje o siebie, My słowa, o wiele słów, o wiele słów, o słów, które nie mówiąc o słowach obodrzenia, nastawienia, поддержki, uteszki, a naоборот, słowa, które dzieją bolno. Делают неприятно, слова нехорошие, слова лишние, ненужные, какие-то сплетни, осуждения, обсуждения. Зачем говорить такие слова? Стоит, чтобы мы сегодня вот услышали это. Если у вас есть слово наставление, ободрения, поддержки, утешения, говорите. Если таких слов нет, лучше молчайте. Не говорите лишнего. Dawajcie, po próbuje się wodna, będziemy gawarć różne słowa, żeby na to obracić uwagę. Te małe słowa. Jest mnież to skazać? Właśnie. Wod, my spotycciliśmy kilku człowiek. Mnie jest, że to im skazać. Ilu czysto pemiał chciał? Ilu człowiek podażał? Jest mnież to imu skazać? Żebyś najpierw podumać. Nawerno, wsięgda jest, że to skazać. No, to podumać. To, co ja chcę skazać imu, to jest potrzeba To słowa, gorosze. Это слово ободрения, поддержки, утешения. Или я хочу сказать то, что может лучше не говорить. И дальше читаем, что сказал Павел. «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцую вознесенную вывел и их из нее. И около сорока лет времени питал их пустыня пустыне. Истребив всем народу в земле, Ханаанской разделил им в наследие землю их. И, И дальше можем себе еще прочитать, сейчас не буду полностью этого читать. Но на что хочу обратить внимание, что то, что Павел говорит, он не говорит таких слов только эмоциональных. Давайте будем радоваться, вот как Бог нас любит. Нет. On konkretnie fakty, on pro fakty, pro które oni wszyscy znali, ponieważ oni zbierali się w synagogie, żeby słyszeć zakon i proroków, znaczy słyszeć swieszczynne pisanie i oni wszyscy znali to swieszczynne pisanie, on fakty ze swieszczynnego pisania pokazuje, znaczy jest u niego znanie, on zsyłuje się na konkretne fakty, w tym jest to logika, módrość, вот важно тоже, чтобы мы в том, что говорили, не только говорили какой-то эмоциональный, какой-то тут восторг, тут, тут, тут печаль, тут слезы. Нет, чтобы мы больше тоже старались как-то мудро, логично, чтобы тоже у нас было какое-то знание. Может, нужно сначала подумать, может, нужно сначала что-то почитать, может, как-то стараться развивать свое знание, свою мудрость, чтобы то, что говорим, не было только каким-то эмоциональным всплеском a było konkretnymi faktami i kogo to logicznym i złożeniem jakichś to y, faktów, argumentów, że to będzie słowo ucieszenia nastawienia, nie tylko to,ż jak ja emocjonalno, będę,ż to gawarzyć. I to,ż to Paweł gawarzy, my słyszymy takie słowa: „Bóg izabral ańców naszych, waz wysił naród, myżceju waznecjionnąju wywiał ich z niej”. I widzimy, on z tych faktów zbierał to, co takie положительne, dobre, dobre, to, co Boch поддерживает, pomaga, dzieje, że On izbrał, że On was wysił, że On wywiał, że wszystko to w takim хорошym planie pokazuje te события. Można by powiedzieć rabstwo egipetowe, że Boch ich tam stoptał, wtałknął w rabstwo, im było tam bardzo ciężko, Boch ich nakazał, Nie, on pokazywa je to jak położycielne, jak dobre, Boh wywioł, Boh wybrał, Boh pomógł. I my też możemy po, po raznym uśmiać na różne fakty w naszej życie i wokół nas. Możemy widzieć, jak straszne, jak wszystko ciężko, jak, jakie problemy, jakie Boże nakazania. A możemy widzieć, jak Bóg nas wywodzić i w, w dni, jest praźnik, i z tego. Teraz w ostatnie dni, i to jest prostolny świętek, i wstrzechy z święceniakami, siostrami, z ludźmi drugimi и вспоминаем разные события. И эти события с одной стороны были трудными для них, для разных людей были трудные события, такой какой-то трудный опыт. А сейчас мы видим, как Бог это все связал, как это все связывается в такую цепочку, что это такое хорошее, такое благословение, такая радость, такой восторг. Как Господь вел нас через эти все годы. Мы уже потом видим, если хотим с верой на это посмотреть. Widzimy, jak Boch nas wiedzie. A вот w dany moment problemy, my nie zauważamy, że to Boch nas wiedzie. My innąda smotrimy na to, że to jakąś to niezunaj, liczne, straszne, trudne. Nie, Boch nas wiedzie. Zauważcie, to, że Boch nas wiedzie, że w tym jest jakąś to Boża ruka, Boży promysł. i że to, że to, że to, że to, że to, że to, Увидеть хорошее, заметить хорошее и вот об этом рассказывать. Еще одно предложение из сегодняшнего Евангелия. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Конечно, мы сейчас переживаем после воскресенья всю неделю доброго пастыря, мы слышали про овец и сейчас когда говорим принимает тот кого я посылаю мы тоже думаем о том что иисус посылает нам пастыри которые от его имени говорят и несут его что мы должны с верой слушать таких людей что которые нам проповедуют божье слово что это сам иисус в этом приходит сам иисус нам это говорит что он через этих людей которых посылает что он нам обращается, он нам говорит, что мы с верой слушали. Это не просто человеческое слово, это слово Бога. Бог в этом слове приходит к нам. Но я предлагаю, чтобы мы на это слово еще посмотрели по-другому. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Посмотрите на людей разных людей, которых в течение дня встречаем, что это люди, которых Бог посылает к нам. Будем встречать разных людей сегодня в течение дня. Чтобы мы увидели вот этот человек, которого Бог посылает нам, посылает ко мне. Этот человек, например, что-то говорит, и я слышу в этих словах этого человека, что он не просто так это сказал, что через него Господь хочет мне что-то сказать. Он даже не осознает, что он говорит от Бога, но я слышу в этих словах, которые как-то где-то не случайно слышу, я слышу какой-то призыв к чему-то. Бог через этого человека говорит, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. И еще по-другому. Бог посылает нам людей нуждающихся, людей, которые тоже, которым мы должны помочь. И в этих людях тоже он сам приходит, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Если принимаешь человека, который подошел к тебе, который чего-то хочет от тебя, который в чем-то нуждается, и ты можешь Ему помочь. И если Ему поможешь, ты принимаешь самого Иисуса, ты помогаешь самому Иисусу. Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает. Давайте попробуем так посмотреть на разные сегодняшние встречи, разные контакты с разными людьми, что это люди, которых не просто так пришли к нам, не просто так мы встретились с ними, а это люди, которых посылает Иисус, и через которых Он Сам приходит к нам, входит в нашу жизнь. Предлагаю два намерения на сегодня. Одно это... То, чтобы один раз сегодня задуматься, когда буду встречаться, буду разговаривать, говорить что-нибудь, чтобы сначала остановиться, подумать, что мне сказать? Чтобы это будут слова поддержки, одобрения, наставления, слова Духа Святого? Это будут слова хорошие, добрые? Или что мне сказать, чтобы это было именно такое слово? И второе, это то, чтобы как, как во время одной встречи с человеком осознать, вспомнить это слово, что через это этого человека приходит Иисус, что он, это Иисус посылает этого человека ко мне и через него он сам ко мне приходит. По-другому будет выглядеть эта встреча. Давайте помолимся за людей, которых сегодня встретим в нашей жизни, с которыми будем сегодня общаться. Помолимся за каждого человека, которого я сегодня встречу в жизни, или, или физически, или того, yeah. с кем буду э, разговаривать по телефону, переписываться, за. Ludzi, których dzisiaj wstrzecim. Otcze nasz, słyszy na niebiesach, da święć się imię Twojo, da przyjdzie w carstwie Twojo, da budziet wola Twoja i na ziemi jak na niebie. Chleb nasz nasuszny, daj nam na siej dzień i praści nam długi nasz, jakim my praściałem dołżnikam nasz i nie wwiedzi nas w skuszenie, no i zbaw nas od łukawego. Amin. Da błogosławit was, wsi magustrzyj Bóg, Patiec i Syn i Duch Światoi. Choroszowodnia, wsiam dobrowo, z Bogą.